Какой же анекдот рассказать <связывается> Вот когда не надо, нету, когда надо никак, а когда не надо, лезут голову головы. Можете спеть. Давай я расскажу. Давайте. А, я извиняюсь, как, как к вам можно обращаться? Как как, Евгений Иванович. А, Евгений Иванович? Да. Он спрашивает, а, как обращаться. А, -А, Евгений Иванович, давайте, рассказывайте.